Через любую точку плоскости проходит единственная прямая, перпендикулярная данной прямой. Пусть точка А лежит на прямой А. В каждой из двух полуплоскостей, соответствующих А, существует лишь один луч, образующий прямые углы с обеими полупрямыми, на которые точка А разбивает прямую А. Эти два луча лежат на одной прямой, перпендикулярной прямой А. Рассмотрим теперь случай, когда точка А расположена вне прямой. Обозначим через А' точку, симметричную А относительно А. Как мы уже знаем из теоремы асимметрии перпендикулярных прямых, прямая перпендикулярная А в результате симметрии относительно А переходит сама в себя. Это означает, что если она проходила через А, то должна проходить и через А'. Следовательно, эта прямая является единственной.